Как ты? Да, давненько мы с тобой не виделись, сорян, были небольшие проблемы, но уже все нормально, и мы с тобой продолжаем. Ну а сегодня я хотел бы в очередной раз обсудить глобальное обновление на Барвиху РП, которое, я думаю, стоит ожидать уже совсем скоро. И у меня для тебя есть крайне интересная информация, которую я с удовольствием с тобой, в принципе, сегодня и поделюсь. Ну а перед началом данного видео, я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал. Врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором очень важно на английском языке указать ник и сервер, на котором ты играешь. В итоге всех розыгрышей я теперь провожу на своей странице вконтакте каждое воскресенье. Количество комментариев не ограничено. Ну а я играю на 0.9 сервере Барбиха Успенская. Обязательно вводи мой ник, при регистрации а также не забывай вводить мой ютуберский промокод, ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей игровой валюты на третьем и шестом уровне. Ну а я желаю удачи тебе в розыгрыше и приятного просмотра. В первую очередь я хотел бы с тобой обсудить именно те моменты, которые тебе, в принципе, наверное, уже и так известны, ведь разработчики последнее время сливали довольно немало скриншотов в своей официальной группе в ВК, а также в телеграм-канале. Но ну, а уже после чего я с тобой поделюсь именно той информацией, которой разработчики... Еще, скорее всего нигде ни с кем так и не поделились. Начнем с тобой с такого скриншота, который не так давно разработчики опубликовали в своей официальной группе ВК, который касается, скорее всего, именно той новой работы под названием Грабитель банка. Честно говоря, с самого начала я совершенно по-другому представлял себе данную работу. Я думал, данная работа будет для двоих или для четверых людей сразу. Я думал, там будет собираться целая группировка. Разрабы планируют добавить какое-нибудь хранилище, которое мы будем взламывать и уже вместе грабить эти деньги и потом уходить там от полиции от погони и так далее на данном скриншоте мы с тобой наблюдаем конкретно одного грабителя наблюдаем конкретно скорее всего альфа банк который расположен у нас в городе мурино ведь это далеко не похоже на сбербанк также мы наблюдаем с тобой кассы и наблюдаем такую надпись как вы успешно опустошили кассу. В кассе было 84 329 рублей. Что, кстати, довольно неплохо для данной работы. Ведь если заметить, впереди у нас еще две такие кассы. Это только то, что показано на данном скрине. То есть получается так, если мы с тобой будем выполнять данную работу все-таки в одиночку и грабить примерно по три таких кассы, и за каждую кассу мы будем срывать куш в районе 85 тысяч рублей, то получается, что за один заход за выполнение данной работы мы с тобой будем зарабатывать... Порядка аж 250 тысяч рублей. А это является, наверное, одним из самых огромных заработков на Барвихе РП. На данный вопрос меня лишь интересует, какое будет КД в данной работе. Ведь на той же работе инкассатор у нас КД с тобой 20 минут, но там заработок 40 тысяч рублей. А если мы здесь при ограблении банка будем поднимать такие огромные деньги, я боюсь даже представить, какое может быть здесь КД. Ну а пока что нам с тобой только остается, как и всегда, догадываться, как будет реализовано все-таки. Данная работа не так давно разработчики уже выкладывали скриншот где была уже указана работа грабитель банка и была скрыта последняя новая работа которую наконец-таки для нас раскрыли и данная новая работа будет называться летчик спасатель кстати если ты помнишь это именно та работа о которой я говорил в одном из своих последних видеороликов еще тогда я предлагал ввести какие-нибудь новые крутые работы для высоких уровней которые будут связаны с водным и воздушным транспортом и именно тогда я предлагал ввести спасателей на вертолета. Честно говоря не знаю и не представляю даже себе как будет реализована данная работа, но я тогда предлагал в своем в одном из предыдущих роликов сделать вертолет на котором мы будем выпускать лебедку, забирать раненых и отвозить их в СМП города Мурина или города Барбиха. Ну а как все таки в конечном итоге реализуют данную работу разработчики опять же нам с тобой остается только догадываться. Пока что все что показали разработчики это две новые работы которые нас ожидают с тобой в глобальном обновлении. Но я, честно говоря, дико сомневаюсь, что их будет всего-навсего две. Я думаю, разработчики все-таки нас удивят и очень надеюсь, что добавят еще хотя бы парочку новых крутых работ. Также помимо обновленных интерфейсов, разработчики все-таки наконец-таки решили добавить новое взаимодействие с другими игроками, что реально, как по мне, будет довольно удобно. Ведь раньше, при показании паспорта, показании лицензии, там документов всего прочего нам постоянно приходилось с тобой вводить какие-то команды учить эти команды теперь все это будет доступно на обычных кнопках по которым мы с тобой будем тапать своим пальцем и делать все эти вещи буквально за одну секунду что также ускорит я надеюсь процесс устраивания в какую-нибудь опять же организацию также помимо этого обратите внимание здесь есть новый значок поздороваться. я помню кто-то из игроков на конференции просил добавить анимацию когда игроки здороваются там пожимаются друг другу руки или что-то в этом роде мне кажется этот значок будет отвечать именно за это действие на самом деле здесь на скриншоте показано довольно немаленькое количество таких значков и я думаю это явно еще не все значки которые будут добавлены в конечном итоге которые в конце концов явно будут именно заменять у нас с тобой всеми привычные уже команды которые мы раньше учили вводили тратили на это кучу времени чтобы отыгрывать тоже рп или просто-напросто выполнить какое-то определенное действие на проекте теперь все это дело должно стать гораздо удобнее что конечно же не может не радовать за это реально разрабам отдельное спасибо надеюсь эту систему реализуют довольно годно и у нас не будет никаких проблем с ее использованием также если обратишь внимание в правой части данного скриншота именно под количеством денег который имеется у данного персонажа у нас появился новый значок рации это скорее всего именно та рация скриншот который нам уже сливали о которой нам немного рассказывали в спойлерах разработчики и сейчас я с тобой поделюсь именно той информацией, которой разработчики еще ни с кем не делились, ни в ВК, ни в Телеграме, короче, абсолютно нигде. Я знаю то, что данная рация разрабатывается именно для всех фракций, которые существуют на проекте, как для государственных организаций, так и для мафий. Если ты помнишь, у нас уже на проекте существует некая рация, такой отдельный свой чат, в принципе, как семейный чат, в каждой абсолютно фракции или в мафии, где игроки общаются между собой, именно состоящие люди в данной организации. И теперь, чтобы не тратить кучу времени на писанину, ты просто сможешь пообщаться с ними в голосовом чате, неважно, где вы находитесь, насколько далеко друг от друга, именно вот по этой рации. Довольно прикольная штука. Также это касается и будущих телефонов, как намекнули еще тогда нам в этом спойлере разработчики. Все то же самое планируется сделать с мобильным телефоном. Чтобы и в телефоне мы с тобой не занимались писаниной, а просто смогли позвонить своему другу и пообщаться по голосовому. Все как в реальной жизни. Также я знаю то, что данную рацию просто так будет не получить каждому игроку. Даже если ты вступил уже в какую-нибудь фракцию, просто так тебе эту рацию никто не даст. За нее придется реально попотеть. Причем абсолютно в любой фракции. У каждой фракции будет именно своя рация. И абсолютно для каждой фракции на данный момент ведется разработка целой квестовой линии, чтобы игрокам было интересно находиться во фракции. Чтобы они не просто там отыгрывали РП, а еще проходили какие-то квесты, за которые кстати в конечном итоге ты и получишь данную рацию короче говоря не все так просто разработчики реально заморочились в этом плане и нас ожидает с тобой в этой глобальной обнове реально крайне много интересного также хочу с тобой поделиться такой инфой что данная обнова выйдет в двух частях сначала выйдет естественно первая часть и примерно через недельку-две выйдет вторая часть глобального обновления потому что что-то уже реально готово уже тестируется а что-то еще в разработке да, хоть слухи то, что обнова выйдет уже вот буквально совсем скоро, чуть ли там не в конце этого месяца. Но я тебе хочу сказать так, что разработчики пока еще сами не знают точной даты данного обновления. Но реально обнова выйдет уже очень скоро, потому что в данный момент уже ведутся тестирование. И скорее всего также у нас у ютуберов скоро появится доступ к тестовому серверу, на котором я с удовольствием все это дело посмотрю, затестирую, отсниму и покажу потом тебе в конечном. Итоге. короче говоря информации реально годной очень много очень много планируется добавить на проект реально барвиха конкретно занялись барвиха реально прям меняется на глаза но все мы с тобой уже в конечном итоге увидим только когда это будет доступно хотя бы на тест сервере пока что по скриншотам трудно все это объяснить но скажу тебе по секрету данное глобальное обновление будет реально одним из самых лучших если не самым лучшим оно будет реально годным ну а пока что у меня на этом для тебя